Вот. вот, воспользовался я этим квадрокоптером, ссылка на него будет в описании. До этого я делал распаковку его, решил снять про него обзор после того, как я на нем полетаю. Самое, что главное, это телефон должен быть частоту Wi-Fi иметь 5G. На другом он просто не полетит. Без телефона полетит, да, но с помощью вот этого управления пульта он будет летать. Но не будет снимать и, не знаю, вряд ли он вернется обратно. Настраивается ну, очень легко. Главное иметь приложение. И перед тем, как, о, как запустить его, необходимо все включить. Здесь включается он. Кнопка. И вот он запищал. Вот, начал искать Wi-Fi. И у вас должен быть включен в телефоне Wi-Fi. И обязательно надо его сопри Делать сопряжение, как это называется. И включен, включена эта штука. Она минус, конечно, она почему-то часто очень пищит. Когда все у вас запущено, тут калибровка, калибровка сделана, надо будет так вот где три раза чтобы он по компасу определился. По горизонтали провести, и он пипикнет. Потом, вокруг своей оси, он пипикнет, можно ставить, проверить. Программе приложение если gps определился он с появится можно запускать запускать с эти вот две вниз и в бок и заработают вентиляторы потом уже включаем вверх и он полетел долго я конечно два аккумулятора потратил некоторые всего. пока не понял как как каким управлять оказывается но ну, я знаю что вот это движение но он висит на месте по кругу оказывается надо спит вот эту скорость сжимать ему показывать направление нажимать кнопку спит и он будет лететь управляется он очень очень замечательно когда у меня два разрядился аккумулятор я на третьем летел определился как им управлять он у меня долетел почти 800 метров но я уже испугался аккумулятор стал садиться я его пустил назад он очень быстро разгоняется. Почему-то возвращается намного медленней но это не суть. Главное, что возвращается и для того же места. Можно, конечно, испугаться, потому что он, когда подлетает, он набирает высоту и медленно-медленно спускается. Сначала он зависает. И когда у него садится аккумулятор, он начинает сам возвращаться обратно. Летает наверх и медленно опускается. Скорость, как я сказал, у него замечательная. Поднимается он, конечно, всего на 120 метров. В высоту там у него стопор стоит. Он пишет, что он больше не может. К сожалению. Снимают. Ну, так я примеры съемки приведу. Все жалуются на то, что у него стабилизация плохая. Мне кажется, стабилизация более-менее нормальная. Вот само качество съемки оставляет желать лучшего хотя если снимать с высоты ну так можно сладиться панорамным видом конечно попробую конечно в следующий раз сюда вот давайте, присоединить вот этот свой маленький квадрокоптер как он его просто запустить и не сбоку его на скотче примотать и пускай он с ним вылетает поснимаем посмотрим какое качество будет снято на квадрокоптере я, конечно, не воспользовался многими функциями Это Когда ему даешь знаки, команды Он их запоминает И как-то ими можно пользоваться Это я не понял, так как там все по-английски Английское меню Плюс вокруг объекта можно летать Можно показывать ему траекторию по карте С этими я еще тоже не определился Но я думаю, такая возможность есть И думаю, возможность такая неплохая Посмотрите, как камера устроена когда он летит, он практически на месте стоит. Там еще можно с телефона управлять этой камерой. То есть вверх ее можно и вниз. И относительно неплохо получалось, что он, он надо держать. Что она падает. Долго не, не может почему-то... Невозможно ее долго удержать в таком состоянии, когда можно лететь, снимать облака. Я так хотелось улететь выше облаков, но не получилось. Кстати, еще насчет качества видео. Мне кажется, оно еще довольно ну, не очень хорошее получилось, потому что не было солнца. В солнечную погоду все-таки даже любая мылица снимает относительно красиво и качественно. В эту субботу я хочу сходить пробовать еще поснимать. Может, будет солнце и получится более красивые кадры. Но сверху там будет видео, когда я наконец догадался, как управлять я пустил и видно тундру. Вот по этой тундре я ходил и снимал. Если такая лесотундра Там с одной стороны тундра, с другой стороны лес. Мне кажется, за такую цену вполне хороший квадрокоптер, как мне пишут, и говорят. Для начинающих самое то, потому что он у меня первый. Кстати, тоже, чтобы... Видео снимать надо здесь вот придерживать секунд 5 пипик и все будет снимать можно и в приложении сразу на телефон снимать я тоже попробовал и там кстати можно говорить видео записывается со звуком но вот это вот, вот этот пульт управления постоянно пищит не то что постоянно но если ему что-то не нравится он начинает попискивать тоже квадрокоптер улетел далеко он начал пищать и вот здесь тоже плюс Этой панельки показывают высоту и длину, куда он улетел. Насколько он далеко. То есть не в телефоне. Здесь все показательно, все классно. Здесь джойстики крутятся. И два болтика. Можно управлять, можно управлять приложение. Вот пр приложение. Телефон нажать. Там очень много меню большое. Я не то, что совсем не разобрался. Просто как-то времени не хватило. Ну и знание английского языка у меня слабые. Надо будет посидеть разбираться и в следующий раз может показать так что рекомендую по ссылке проходите посмотрите сумка у нее отличная ну, сумку я снимал в распаковке ссылку дам не буду здесь показывать этом и лучше убирать такое прямое место сначала я думал что он разобьет куда упадет ну, ничего кстати там у меня еще запасные эти винты есть. Здесь вот, тоже он себе представляет. Главное правильно. Вот за счет вот этих вот палок он не разбивается. Так встает. Вот туда я хочу прикрепить камеру. Не знаю, как полетит или вот. Ну сюда я, конечно, боюсь. Потому что. О! Не, надо, чтобы симметрично, чтобы он ни в бок не ехал. В принципе, как оно? Не, здесь он разобьет стекло. Как-нибудь придумаю. Так что у меня будет лишь видео, когда я полетаю. Еще из. Ну тут качество, конечно, получено Тут более такая качественная стабилизация. Здесь, конечно, есть 4К. И то, что здесь, здесь хоть и заявлено 4К, но он не выдает. Все, сейчас я покажу несколько видео из леса. И в конце, как он летает, как он снимает. Кстати, я читал в отзывах, его запускали, он летал на 1200 метров. Я не рискнул, потому что он улетел за 800 метров, и я его уже не видел. Все, он пропал из виду, я не знал, где он, что он там делает, может он уже разбился где-нибудь. И когда я нажал кнопку домой, он все равно еще по инерции, видимо, продолжал лететь вперед. Но потом смотрю, все-таки развернулся, поднабрал высоту и полетел обратно. На обратном пути он что-то стал немножко затухать, почему-то он стал снижаться. Ну, у нас стопки. Видимо, там для него была высота нормальная. А, он, скорее всего, да, он вниз полетел. Там-то для него было, видимо, уже больше, чем 120 метров. И он опускался, потом сюда немножко поднялся и полетел уже без подъема. Что-ли, не знаю почему. Но так получилось, что он уже начался не очень высоко издалека. Вот. Батареи хватает, вот заряжается, мне не понравилось, он заряжается, бушина наверное, 8 часов, очень долго заряжается. Хватает, не знаю, не стекал, может будет засеять, минут на 20, думаю, хватает. Плюс, я думаю, если не снимать, не тратить аккумулятор вот на, на, на съемке, то должно хватить. Потому что я периодически снимал, опять же, не умел, так как первый раз, не знаю, сами судите, но ну, рекомендую вот такой Главное посмотреть в конце качества, как видео. И не судите строго, так как было пасмурно. Хотя я когда выходил. Так, сейчас полетим. Ой, летим. Да, я сейчас я его покажу, где он налетает. Да, настроил ее. Очень высоко тело. Кстати, кнопка домой проработает, я уже проверял. 7 метров, Смотрите, все четыре. Снимаем. Полетим вот. в другую сторону, все, дали поменяем. Кран. Кран. С этих ветер, и пуст. Вот. по еще